Ее поздно вечером осматривали, поэтому обзор будет краткий. После вчерашнего вечера и перемирия с такого, я уверен, что ну, каких-то особых не произошло. Но это точно, что не произошло изменений. Что мы тут имеем? Линия фронта на севере Луганска не изменилась. Веселая гора за ополченцами. Но это показывается нам. Я не знаю, какое здесь противостояние было или есть... Но линия фронта здесь не изменилась. Станица Луганская в противостоянии с Красным Яром также была не изменена. Вот прошла ночь после заключения вот этого перемирия. Вооруженные силы Украины вместе с карателями. Здесь 80-я бригада и Айдар, вышедший из аэропорта, вот сейчас базируются возле Луганска. Юго-западнее Луганска. Вот здесь они и находятся. Их не ликвидируют до сих пор. Вот вопрос к ну кстати. Почему это не ликвидируют? Ну ладно, тебя там не отправляют там с твоими бойцами на линию фронта. Ты в тылу привык работать, как законспирированный супер. Ну так возьми, займись, только нормально займись. Но а то имея две пушки, три автомата, говорит, что там кто-то правильно, кто-то неправильно делает. Ну ладно, не буду тоже критиковать, потому что начинаю уподобляться. Э -э, что у нас здесь? Тоже есть остатки в тылу 24-й отдельной моторизированной бригады. Прорвались они, я думаю, тоже с аэропорта, небольшая группировочка выходила, немножко они пополнились, встретились с Дебальцевским, вот с группировкой, вот здесь они базируются. Никаких передвижений здесь пока нет, и линия фронта здесь не меняется. На восточной территории народных республик все контролирует армия Новороссии. Вооруженные силы Украины под Дьяково между Дебровкой до сих пор, сейчас уже, наверное, скоро будут первый урожай собирать даже. Там работают, друзья, хлопцы. Под Амвросиевкой котел ликвидирован. Нету никаких у него остатков вообще. Абсолютно. Вся эта территория сейчас за ополченцами. Это серьезный такой наш карман. И достижение. Тут мы пополнили свою бронетехнику. Неплохо таки пополнили. Еленовский, ну вернее Докучаевский вот такой вот котел. Ну он деблокирован. В принципе это было предсказуемо. Потому что довольно-таки не проблематично было хунтовским войскам отсюда выйти и соединиться с западной своей группировкой. Здесь есть, конечно же, у них коридор. Свободное или несвободное перемещение, но у них здесь присутствует. Нам говорится, что здесь э, находится батальон Азов, Шахтерск, 51-я бригада. Э, вот такие. И вместе с тяжелой артиллерией, с градами и так далее. Вот здесь они находятся. Думаю, что если начнутся какие-то боевые действия, вот здесь вот. Ну, это один из факторов. Я бы сказал, вот здесь вот могут начаться боевые действия. Начаться они могут сильно, могут масштабно. Ну, если с провокацией, то использовала бы хунта, я уверен, не вот этот участок для каких-нибудь провокаций. Она бы использовала там аэропорт. Вот здесь она бы использовала для мелких провокаций. Это всегда можно списать и доказать, что это не мы. Это не мы, это дельфины какие-то. А вот здесь, если хунта начнет нарушать перемирие, то это будет серьезное масштабное действие. Есть ли у него э, на это силы и бронетехника? Это второй вопрос. Так, что мы имеем под ЛАСПами? ЛАСПы освободили хунтовские войска. Ага, значит они отсюда и ушли. Видите, новые ЛАСПы. Здесь был небольшой прорыв к контролю над трассой Мариуполь-Донецк. Прорыв это был остановлен. Хунтовские войска, находящиеся здесь, либо воссоединились с западной группировкой и вышли вот сюда, либо все-таки вышли поближе к Докучаевской группировке. Но здесь их нет. Вот вам и изменение, единственное за ночь, наверное, да, это второе изменение. Оста... Хунта оставила населенные пункты Ласпа и Новоласпа, ну, потому что они не хотели вариться в котлах на к... протяжении перемирия. Мало ли, как он будет происходить и какие условия там будут выдвинуты, им же было неизвестно. Вот они и решили отсюда свалить. Они свалили, я не думаю, что их ликвидировали здесь, они действительно свалили. Либо вот сюда, к Докучаевску, либо чуть ниже вышли. Вот. Нам показывают, что есть линия фронта оперативная, есть вот такая линия фронта, которая предполагаемая. Это зеленая. Здесь много очень расположенных диверсионных групп разведывательных от армии Новороссии. Вот Гранитная трасса Н-20 контролируется до Македоновки. Так она, в принципе, и не изменена. Мариуполь у нас находится в такой вот оперативной блокаде. По трассам затруднено передвижение. Военных действий здесь особых не ведется на данный момент, они были оттеснены от населенного пункта Широкина. Э, дальше они его не уходят. Не знаю, почему хунтовские войска решили не оставлять блокпост или укрепрайон, или что у них там есть, свое подразделение, может быть им там просто понравилась местность, но вот возле населенного пункта Ленинска, я считаю, что они должны были покинуть его. Э, сделают они это в ближайшее время или не сделают, мне это неизвестно. Но выгодно им бы было это сделать, потому что потом потери, что называется, не сошкребсти. Придется хватать все в подряд в попыхах, и как обычно будут огромные подарки, полетать по шапке и генералам, и кто-то будет дезертиром объявлен, и так далее, и тому подобное. Они же понимают, что вот в Ленинском сейчас находится да, какая-то группировка ну вооруженных сил Украины, не знаю, каратели там, не каратели. Если вдруг ополченцы начнут утюжить, допустим, блокпост, расположенный вот здесь вот на трассе, вот это Е-55, возьмут его и заутюжат. С, не знаю, там, с Града. Они это делают неоднократно. Все, хунтовские войска начнут сжиматься обратно в Мариуполь. Они же не пойдут туда, в Новозовск, Хотя и такую, на такую глупость они тоже способны. Они обратно уйдут в Мариуполь, там где-то потеряться, где-то передислоцироваться и покричать диким воплем, что нас опять посыпают градом там тысяча российских градов. Они это будут делать, они свалят. Но их же начнут, как минимум, судить за дезертирство, потому что они были тылом некой группировки Ленинска. И опять образуется новый котел. Но эти котлы уже постоянно образовываются. То есть, я считаю, что вооруженные силы Украины должны оставить этот населенный пункт. Угроза котла здесь существенна. Техника и артиллерия здесь вы видели, что присутствует довольно приличное количество. Причем с нормальными специалистами. А не так, что обезьяне там в руки оружие дали. И вот она ходит отстреливаться. Здесь, ребята, армия. У нас в Новороссии в армии есть приличная серьезная уже армия. Нет, нельзя ее назвать там супер какой-то пупер элитной, на данный момент нет, но сравните сколько она существует, довольно-таки недолго. За такой период времени, вот недолгий, да, за 4 месяца, я считаю, что успехи армии Новороссии ну, более чем значительны. Гораздо более чем значительны. С учетом, что еще у нее была куча провокаторов, внутрих зашитых агентов и так далее, армия отлично растет, отлично укрепляется. И говорить о том, что какое-то там э, хунтовское подразделение возле населенного пункта Ленинское выстоит э, после прекращения перемирия. Об этом не приходится речи. Это будет очередной котел. Как только перемирие пойдет, автоматически здесь будет котел под названием Ленинское. Западная часть от Мариуполя находится частично под контролями диверсионных разведывательных групп армии Новороссии. Они существенно затрудняют логистику и мобильность передвижения как тяжелой бронетехники эту возможность вообще можно исключить, так и в принципе какого-то легкого подкрепления. Эта возможность у Хунты существует, но существует также серьезная опасность. Закреплена линия фронта диверсионных разведывательных группах возле населенных пунктов Старченкова и Мало я, не соль. Да, я помню по сводкам это было. Там действительно наша армия. Что у нас возле Донецка? Ничего тоже, опять же таки, не поменялось. Западная линия фронта от Старомихаловки до Маринки, Красногоровка под Хунтой. Курахова было разменено на Маринку. Полное окружение аэропорта, его блокирование было произведено довольно-таки давно, но зачистка так и не закончилась. Авдеевка, с которой велись терроры, ну и будут, думаю, вестись еще в будущем, пригорода Донецка и микрорайонов различных города Донецка. Эта угроза до сих пор существует у нас, потому что Авдеевка хунту не оставила. Здесь есть подразделения их, здесь есть реактивные системы и залпового огня, и артиллерия. Все это настрелено, пристрелено. Они прекрасно знают, как этим оружием терроризировать местное население, убивать их и разрушать инфраструктуру города Донецка. Дабы противник тратил много-много сил на восстановление вот этого хаоса, который идет именно от хунтовских войск, расположенных возле Авдеевки. Дальше линия фронта не меняется. Батальон «Восток» как и держит маленькую свою группу, так и держит. Ничего не предпринимается. Вот здесь они торчат. И я бы сказал, что выходят вот только с Ясеновато, иногда туда-сюда. Лежит линию фронта и то хорошо, и то хорошо. При серьезном подкреплении и при совместных каких-то действиях с армией они могут и пойти, в принципе, и дальше. А так вот у них рубеж есть, закреплен. Не дать городскую группировку окружить, и не дать прорваться к Донецку с севера. Эта задача серьезная, сложная. Батальон Востока ее выполняет. Панти Лимоновка находится под контролем армии Новороссии. Сюда хунта заходила терроризировать Макеевку. Сейчас она пристрелялась к Макеевке из Авдеевки. Горловская группировка предпринимала попытку блокирования Дебальцева, но как бы задачу у нее очень много своих личных. И очень сложно вести какие-то боевые действия, когда... Ну, в, в хаосе, что ли, да, вот в местном таком разрушении. Потому что Горловка подвергалась, ну, наверное, большинству и многократному такому обстрелу, что с Градов, что с артиллерии. Ну, этот район Горловки, он вообще разрушен там, там кошмар, там просто кошмар на самом деле. Им очень сложно вести наступательные действия, если им и обороняться в таком-то обстреле, под таким-то дождем, довольно проблематично. Но мы знаем, что эта группировка показала себя и зарегистрировала, как единым фронтом выступала с Янакиева. По отношению отражений хунтовских нападений с Дебальцева. Так и с Донецком. И таки не дала себя окружить. Хотя был такой возможность. Безлер работает и Безлер молодец в этом плане. Э -э -э, Дебальцево. Нет пока никакого окружения. Есть угроза окружения. Но самого окружения нет. Дебальцева потихонечку передислоцируется. Сваливает. Сидят на чемоданах. Хлопцы отслужило, от свои там положенных 45 дней. Покидают населенные пункты типа Чернухина. Восточную линию фронта сужают, отходят технично, что называется. Собирают все вот с краев, с краев, с краев, с краев, и потом будет дальше отход. Думаю, что провокации в Дебальцево еще будут продолжаться, может быть, даже по дорожке. Вот такая вот штука. Котелок возле Жданова был разорван, немножко его было откушено под населенным пунктом Ольховатка. Вот здесь он, в принципе, и закрепился. Мне неизвестна его дальнейшая судьба. Но могу предположить, что вот им есть возможность, в принципе, вступать в переговоры. И, конечно же, есть возможность сохранения личного состава в условиях перемирия, если они не будут выглядеть как агрессоры. А как агрессоры они будут выглядеть при любой попытке выхода или передвижения на бронетехнике с оружием. Северная линия фронта у Мозгового по-прежнему не меняется. Проходит она возле Сиротина. Вот. Там она и проходит. Или Сиротина, я уже забыл. Я уже забыл, как она называется. Перед Попасной Первым Майском. Первомайск разрушен. Горская хунта заняла. Линия фронта проходит примерно здесь. Этот район ополчение не оставило. И существует по-прежнему в будущем как выход армии Новороссии или бригады механизированной мозгового для занятия Лисчанского треугольника. Не сомневаюсь, что он будет занят. Думал, что он будет занят гораздо раньше, но не пойму, в чем была задержка именно у Мозгового. Если так сильно, крупно началось контрнаступление в Донецкой Народной Республике, то в Луганской Народной Республике никакого контрнаступления не было. В принципе. Единственная раздувшаяся группа Алексея Мозгового вот так вот привела и все, и закрепилась. Это хорошая победа, неплохое достижение, но мне кажется, что могло бы быть и больше. Могло бы быть и больше. Сложно им сражаться, ребят, действительно сложно, потому что под Дебальцево вот здесь, по счастью, большие группировки войск украинских. Очень много противника, на самом деле очень много. И если вот эти вот начинают ныть, что у нас тут дрючки, и там один автомат на 10 человек, и один танк на 100 человек, то вот у этих примерно такая же ситуация. У них э, нет достаточного вооружения, чтобы выпихивать их. И вот кому потом верить, да, вот сидит человек независимый и думает, кому же верить, кому же верить. У этих один автомат на 10 человек, и у этих один автомат на 10 человек. Если верить обоим, значит линия фронта вообще не будет меняться, потому что они побоятся наступать друг на друга. Вот она и не меняется. Вот она и не меняется, эта линия фронта. Ну и здесь нам показали, что все-таки более оперативно было бы э, равнять будущую линию фронта от трассы Р-22, которая проходит к территории Российской Федерации, к КПП «Красная Таловка». Это было бы хорошо, но для начала эта линия фронта ну, была бы существенной, если бы хунтовские войска со станицы Луганской и Смакарова не снабжались бы по этой трассе, используя еще такую пересеченную трассу к счастью. Счастье выгнать, забрать кусок трассы возле Петровки. Это уже было сделано однажды ополчением. И тогда станицу Луганскую можно брать в оперативное окружение и там уже ее э, плотно доедать, что называется. Примерно так же, как металлист. Вот так вот доедать. И такая угроза для хунтовских войск, расположенных возле станицы Луганской, существует. Хотя они там обжились, они довольно-таки долго там сидят. Это понятно, что там вооруженные силы Украины. Ну вот.